Я все время вспоминаю, Крики, чай блеск волны, Я все время ощущаю, Что со мной рядом, ты. я как будто в изобилии Вашу волосы твои, Я как будто в упоении Будто рядом, рядом, ты Я мечтаю Будем вместе мы всегда И твоя улыбка чудо, чудо и твои глаза Словно быть, из ниоткуда подарила мне судьба Жепчу губы, руки еще новой встречи при луне Эти радостные встречи Субтитры Тогда. В общем, мы и не пытались Возвратить его назад Я меч...